Иди! Зачем вы мне взяли? Заходи туда! Заходи! Заходи, пароль ты знаешь! Заходи! Что это за проход? Его раньше здесь не было, но. Тебя вешают с мылом или без? Воспало, что не, конечно, ржака, а боржака. Это не шутка, я убью тебя. Да что? Давай. Это что ты можешь рассказать всю эту историю, все да. это. То есть я служил Ладно. вам несколько лет, а вы думаете, что я буду такой крысой? Да. Сюда. Пиздаблос. Сказал. Да. На самом Садись. деле, скорее всего, сюда уже приедут менты. Нет. Давай-давай, помирай, мразота. Ждите, суп, ну, а будете. Господи. Ладно. Помирай, мразь. Ты сдохнешь, мразот. Живи. Mm -hmm. Это было ради mm -hmm. того, что ты понял. То, что ты для меня — это никто. Теперь ты это... А Я могу убить поэтому... тебя в любую секунду. Поэтому давайте... В любую жду. миллисекунду, в любую минуту, когда захочу. Ты для меня. Просто... Так, держите. Нашел вчера на улице. Понимаешь? Ты для меня. Просто. Никто.